добрый день ребят. вас приветствует канал чудеса на балконе я решил вам снять еще одно видео в продолжении моего прошлого по одной причине у меня появилось вон то изделие сейчас я вам поближе покажу сразу хочу сказать обратите внимание лыжи направлены в эту сторону а это детская лыжа а взрослая у меня лыжи будет направлены вот в ту сторону с помощью вот другого изделия Почему я захотел снять этот ролик? Смотрите, еще такой нюанс: возле того изделия нету струбцины, она и так хорошо держится. Почему я захотел снять? Это потому что вот такая интересная, такое интересное решение у меня появилось. Значит, здесь просто положен на шершавую поверхность, чем шершавее поверхность, тем лучше герметик обычный силиконовый тайбон белый санитарный но ну, можно и автомобильные там черные герметики использовать здесь я специально оставил вот э, дырку чтобы вы видели что можно эти саморезы закрывать этой резиной так скажем и здесь тоже кстати вот он не скользит по подоконнику и вот это вот изделие получилось на сантиметра на полтора уже оно гораздо компактнее удобнее получается здесь уже не надо ни резины вам ложить просто просто без всякого и головоломки вот вам готовое решение спасибо вам за комментарии спасибо отдельное за комментарии про то что холодно у меня на балконе я вспомнил что у меня есть обогреватель в кладовке я его достал и теперь использую теперь у меня тепло спасибо вам за комментарии ребята за лайки спасибо. Не стесняйтесь, ставьте. Может быть, я еще тогда что-нибудь для вас придумаю. Все, спасибо, пока.